Кажется, что это пару минут просто на сцене постоять, но просто время замедляется, сердце стучит, ни о чем не думаешь, просто очень сильно волнуешься, что я могу сказать.